наших лидеров как раз говорит о очень тесном взаимодействии наших стран и безусловно вот мы видим как китайский лидер прибыл в нашу страну спускается по трапу встречают его делегация и, и Вице-премьер Чернышенко встречает. А, да, Гимма Двух Стран. А, Почетный караул, безусловно, встречает. Да, китайский лидер да, идет вдоль почетного караула. Я напомню, еще заявление Си Цзинпин сделал буквально недавно, что рассчитывает обсудить с Владимиром Путиным важные региональные международные темы, представляющие взаимный интерес для двух стран. Безусловно, крайне важно, еще раз напомню, вот этот визит, и есть уже некоторые заявления, о которых я уже только что сказал. Еще раз напомню, Лидия... Потому что там Уважаемый господин председатель, дорогой друг, добро пожаловать в Россию в Москву. Рад возможности уже лично поздравить вас с переизбранием на пост главы китайского государства. Это стало возможным благодаря тому, что китайский народ и его представители по достоинству оценили вашу работу за предыдущие десятилетия. 其实, 呃, 另一方面, 呢, 它和, 您在往年, 呃, 所取得的... За последние годы Китай сделал uh, колоссальный рывок вперед в своем развитии. Uh uh uh uh Во всем мире это вызывает неподдельный интерес, и мы даже немножко вам завидуем. Uh Китай Мы внимательно ознакомились с вашими предложениями по урегулированию острова кризиса на Украине. Конечно, у нас будет возможность обсудить этот вопрос. знаем, что вы исходите из принципов справедливости и соблюдения основополагающих положений международного права неделимой безопасности для всех стран. ...分割原則. Вы также в курсе, что мы всегда открыты для переговорного процесса. Э обсудим, безусловно, все эти вопросы, в том числе и ваша инициатива. 亲爱的朋友我非常高兴能够应你之约再一次访问俄罗斯并且是在我连任国家主席之后的首访国家我也知道呢明年贵国将 进行总统选举在总统先生的坚强领导下俄罗斯繁荣发展取得了长足的进步我坚信俄罗斯人民一定会继续与总统先生坚定的支持 наши цели, в деле развития и проседания. Например, Спасибо. Спасибо. Спасибо.